Всем привет, меня зовут Николай, сегодня я вам расскажу о профессиональных тостерах нашего азиатского бренда Huracan. Принцип работы тостера основан на нагревании спирали, которое проводит электрический ток и инфракрасное излучение. Тостеры бывают стационарного нагрева, вертикальные и горизонтальные, и конвейерного типа. Корпус тостеров изготовлен из нержавеющей стали. Зеленый индикатор свидетельствует о начале работы тостера. А когда изделие готово, тостер подает звуковой сигнал. Горизонтальные тостеры внешне похожи на печь. Они подходят для сравнительно небольших заведений. Все операции по приготовлению тостов повар выполняет вручную. Вертикальные тостеры, в свою очередь, очень похожи внешне на бытовой обычный тостер и имеют 4 или шесть камер. Конвейерные тостеры отличаются самым высоким КПД. Они отлично подойдут для гостиниц, для приготовления завтраков, а также для других крупных заведений общепита. Чтобы приготовить тосты, достаточно загрузить хлеб в приемный поддон и дождаться, пока готовые изделия появятся в лотке выдачи. Производительность конвейерных тостеров составляет до 300 тостов в час. Все тостеры настольные. У нас представлены 6 моделей тостеров, по 2 модели на каждый вид. Модели ТОП-6 и ТОП-3 горизонтальные. Тостер ТОП-6 оснащен 9 зонами нагрева. 3 кварцевые трубки сверху, 3 посередине и 3 снизу. Модель ТОП-3 имеет 4 зоны нагрева. 2 кварцевые трубки сверху и 2 снизу. Эти две модели отличаются по размеру и мощности. У тостера ТОП-6 они больше. Температурный режим модели ТОП-6 от 0 до 300 градусов Цельсия. И также модель оснащена таймером от 0 до 30 минут. Вертикальные тостеры ТПТ-4 и ТПТ-6 отличаются размерами, мощностью и производительностью. Тостер ТПТ-4 способен выпекать по 2 или 4 тоста за один раз. Модель ТПТ-6 – 3 или 6 изделий. Они оснащены таймером от 0 до 5 минут. Тостеры подключаются к однофазной сети с напряжением 220 вольт. Тостеры Long VV и Toasty-18 конвейерные, имеют один уровень. Скорость конвейера можно регулировать. Предусмотрено три настройки подогрева сверху, снизу и с обеих сторон. Эти две модели отличаются размерами и производительностью. Тостер Long VV позволяет приготовить до 300 тостов за час, а тости 18, 150, 180 тостов за час. Все модели имеют поддон для сбора крошек. Чтобы тостер служил дольше, регулярно удаляйте крошки, попадающие внутрь. А чтобы поверхность тостера сохранила блеск, регулярно протирайте ее сухой салфеткой. Обратите внимание, что ломтики хлеба ни в коем случае нельзя намазывать маслом или плавленым сыром так вы можете сломать тостер и на этом у меня все с вами был николай Чус.